Всем привет, все больше и больше набирает популярности метавселенная и одной из самых популярных и сильных перспективных я считаю является Sandbox. поэтому в этом видео сделаем краткий обзор на эту метавселенную и обязательно рассмотрим когда лучше покупать их токен Сэнд и по какой цене продавать, почем закупали фонды и на каких иксах они сидят и чем это чревато в последствиях, с которыми мы можем столкнуться. Поэтому, друзья, кому данное видео может быть интересно, поехали. Также сразу рекомендую подписываться на телеграм-канал. Как вы понимаете, информации я здесь буду давать и даю намного больше. Поэтому залетайте, друзья, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, само начало Sandbox берет еще где-то с 2011 года. Его создавали как обычную мобильную игру, потом все это модернизировалось в компьютерную игру. Потом Sandbox выкупала компания Animoca Brands, начались разработки за бокс самого блокчейн да, игры. И уже в августе 2020 года проект попал на Binance Launchpad, и собственно в ходе которого было привлечено 3 миллиона долларов. И это значительно им помогло, конечно же, расширить аудиторию и стать одной из самых популярных метавселенных в индустрии. То есть сам Sandbox это игровая платформа, да, метавселенная, виртуальный мир, именно уже построенный на основе блокчейна, который позволяет игрокам монетизировать свои активы и свой игровой опыт. Сэндбокс саму игру очень часто сравнивает, и не безосновательно, с Майнкрафт, да, очень самое похожее, но оно создано, естественно, на блокчейне Ethereum, и игроки создают цифровые активы в виде NFT и развивает на их основе уникальные игровые вселенные, используя там различные элементы, воду, почву, людей, там технику, прочее, все, что есть в этой метавселенной. Если вы перейдете на их сайт, здесь можно зарегистрироваться, создать аккаунт очень легко. Здесь нажмете там, «Создать» там, через почту. Или ну, рекомендую использовать там, MetaMask. Потом подключаете, вписываете свою почту, создаете логин. И все, вы уже в игре, у вас есть свой профиль. И вы здесь можете уже начинать участвовать. Сейчас проходит альфа-тестирование. Вот скоро будет вот, третий сезон. Здесь можете зарегистрироваться на третий сезон, получить какой-то опыт, может даже бесплатно получится у вас заработать какую-то денежку. Также же самое есть свой рынок, да, есть marketplace, который в основном все покупается продается на OpenSEA. И то, что нам самое более интересное, это, конечно же, их токен SEND, который является токеном ERC-20 и используется как раз-таки для передачи вот этих ценностей, купли, продажи там, земли, аватаров, игроков и всего остального. Вот здесь на сайте вы можете перейти, нажать «Купить землю». Вы попадаете на OpenSea видите здесь ценники, какие по земле. да, Есть 11 эфириум, есть 14 эфириум, есть 25 эфириум. Тут здесь SnoopDog, который тоже купил здесь себе землю да, и строит свою метавселенную. Он является тоже как бы и спонсором, и, так сказать, лицом компании. Да? То есть рекламирует этот бренд свой здесь. И возле него, если хотите участок купить, то, естественно, земля уже будет стоить подороже. Также помимо Snoop Dogg и других там партнеров, да, которые тоже инвестировали в данный проект, одним из самых таких знаменитых является Adidas. Он тоже здесь присутствует. Также другие медийные личности или феномены нашего времени, такие как смурфики, ходячие мертвецы. Ну, в общем, вы видите здесь на своих экранах. В общем, здесь у ребят планы амбициозные. И уже в этом году они планируют... Сделать доступным более 1000 игр на 2023 год Планируют уже более 5000 игр здесь на платформе Чтобы у них было Также вот здесь вы видите сотрудничество Недавно объявили с GamerHash Где пользовательская база игроков 700 тысяч Твиттер у них уже в наличии имеется 1 миллион подписчиков Ведется постоянно В общем движуха идет хорошая это что касается самого проекта, его перспектив. Ну и самое главное, токен Send. Почем сейчас торгуется? Сейчас его цена доллар 30. Максимальное предложение, миссия токенов 3 миллиарда, из них уже 40% процентов рынке, то есть 1 миллиард двести сорок миллионов. Торгуется абсолютно на всех топовых биржах. Здесь проблем с покупкой у вас не должно возникнуть. Binance, Hobby. Кукоин, FTX, Bybit, Coinbase, Kraken. В общем, все наши любимые и топовые биржи торгуют данным токеном. Рыночная капитализация у нас на сегодняшний день 1 миллиард 600 миллионов. Токен, в принципе, как и весь рынок, корректируется, неплохо стоит. В общем, никакой слабости не показывает. Хотя я вот как посмотрел, у них, смотрите, на бинансе, да, то есть мы говорили... На 3 миллиона было продано смотрите цена вообще ну, просто шоколад было и составляет 158 иксов даже по текущему моменту и тогда было продано нормально токенов по моему 360 миллионов где-то и вот здесь тоже там фонды инвестора какие заходили сидят на 260 иксах и 365 иксах здесь естественно люди уже там подскинули все уже забыто но вот здесь вот эти фонды, которые инвестировали, у них был год лока, да, в августе 2020 года собирались. И потом 20%, каждое 20%, каждые 6 месяцев у них идет разлог. То есть еще получается около 700 с чем-то миллионов токенов есть в руках фондов, у которых, представляете, какие иксы. Это может, конечно же, спровоцировать еще там несколько всплесков хороших продаж, ну еще раз повторюсь, как мы видим, Sandbox в принципе корректируется, как и весь рынок, одинаково. Чтоб чисто его одного лили и сливали, я такого не замечаю. Идет коррекция, как и по всему рынку. Поэтому, друзья, смотрите, я для себя выделил интересные покупки, при которых бы я закупал. К сожалению, я при цене 37 тысяч долларов, некоторые совершал покупки, и сэндбокс тоже добавлял портфель. И у меня первая покупка, к сожалению, по 2 доллара, то есть цена очень высокая. Если вы первый раз присматриваетесь к проекту, то я бы рекомендовал вот первую покупку совершать где-то по доллару, потому что это 88-90% коррекции. Если рынок даст цена 35-50 центов, будет являться отличной покупкой-усреднением, когда вы скупите, например, первую покупку по доллару потом в два раза больше токенов но тем же объемом в долларах вы закупите еще усреднитесь и потом если рынок даст и токен там упадет на 97-98% если фонды захотят тоже подлить потому что видите иксы у них очень огромные то цена там в районе 10 центов если вы видите 20 я думаю третью покупку нужно будет тоже совершить обязательно и таким образом у вас получится хорошая средняя цена, там в районе 40-50 центов. И я бы уже начинал продавать, фиксировать. Первые продажи, если увидите цену 5 долларов, там процентов 30 я бы скинул, там забрал бы 9 иксов. Если дойдем до хая предыдущего 8 долларов, это будет 15 иксов, то я бы там скинул еще час позиции и процентов 20-30 я бы оставил. Вдруг будет какой-то перехай, и Sandbox пойдет еще выше долларов 10, там бы 18-20 x я бы зафиксировал и уже полностью вышел бы с данного токена. Но это, естественно, при том, что следующий Бурлан э, и Sandbox будут хорошо развиваться, как они, в принципе, и сейчас это делают. И я более чем уверен, перспективы у них сильные, и токен, в принципе, может показать... Данные котировки и капитализацию набрать около 10, а и больше миллиардов, я думаю, с этим у них проблем не будет. Присматривайтесь ли вы к данному токену, покупаете, может вы уже имеете в портфеле, обязательно напишите под видео в комментариях, будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться, ребят, на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока!